Трудно игнорировать тот факт, что количество историй, связанных с ночной жизнью бойцов ММА в течение последних лет резко увеличилось. И поэтому я предлагаю вам сегодня послушать 10 самых запоминающихся из них. Инцидент с Диаго Брандау произошел в апреле 2016 года в ночном клубе в городе Альбукерке. Диего обвинили тогда в угрозе работникам клуба оружием, что могло обернуться по местным законам до 20 лет лишения свободы. Судебное разбирательство длилось 9 месяцев. Адвокаты уладили вопрос. По каким-то причинам главный свидетель отказался давать показания. Брандау отдал 120 тысяч долларов плюс 15 тысяч, чтобы выйти под залог на следующий день после ареста. В полицейском участке, сидя в наручниках, Диего сказал, «Я не хочу просрать свою жизнь». Сначала ЕФСИ сказали, что контракт приостановлен якобы из-за положительного теста на наркотики и пока идет разбирательство с инцидентом в клубе, но впоследствии он был освобожден от контракта, сославшись на нарушение правил поведения бойца EFC. В прошлом году чемпиона EFC в полутяжелом весе Джона Джонса обвинили в нападении. Иск против бойца подала официантка стриптиз-клуба из города Альбукерке, и по ее словам, нападение состоялось в апреле. Девушка рассказала, что Джонс схватил ее, когда она обслуживала его столик, и без разрешения поцеловал в шею. Позднее Джонс нашел девушку у барной стойки и сжал в объятиях, а позднее шлепнул по промежности. Сам Джонс отверг все обвинения. «Не верьте всему, что читаете в интернете. Многие люди ждут моего падения, но еще больше мной гордятся», написал позже Джонс в Твиттере. Ранее он был судим за вождение в нетрезвом виде, аварию и побег с места преступления, а также несколько раз отбывал дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Также в 2019 году член зала славы UFC Биджей Пен попал на камеру, когда он устроил потасовку с одним из охранников ночного клуба. В интервью журналистом, управляющий клубом, заявил, что 40-летний боец устроил драку после того, как его пытались вывести из заведения за агрессивное поведение в пьяном виде. В ходе затяжной драки работники клуба вызвали полицию, но к моменту прибытия стражей правопорядка Биджей Пен скрылся с места происшествия. Напомним, что недалее, как в апреле текущего года, жена Пенна добилась судебного ордера в отношении своего мужа, обвинив его в физическом и сексуальном насилии. Кроме того, за последние годы Биджи Пен неоднократно становился участником различных публичных скандалов, а в 2016 году проходил обвиняемым по делу об изнасиловании. Майк Ститхэм, который владеет одной из крупнейших ММА-организаций в США, в 2009 году попал в скандал из-за своего пьяного поведения. А В тот вечер он отправился в ночной клуб вместе со своими друзьями, чтобы отпраздновать новую сделку. Но спустя уже пару часов его начали выгонять охранники, потому что он был пьян в стельку. Майк сошел с катушек в тот момент, когда он достал свой половой орган и начал вытворять с ним все, что только приходило ему в голову. Один из вышибал в клубе решил позже проучить Ститхэма, и после толчка завязалась драка, в которой пострадал сам охранник. Его жестко избили три парня, которые позже были засняты на камеру видеонаблюдения. В итоге они получили по 30 дней тюрьмы, 70 часов общественных работ, а один из них год условно. Несмотря на то, что Фрэнк Мир был чемпионом EFC, он все еще продолжал работать начальником охраны в ночном клубе. В 2004 году он на своем мотоцикле отправился на работу и, не заметив машину, которая вылетела на красный свет, он получил тяжелейшие травмы. У него была сломана тазобедренная кость и порваны связки колена, в дополнение к другим травмам. Из-за долгого простоя он вынужден был отказаться от пояса EFC, но работу охранником он все-таки позже продолжил. После первого боя с Броком Леснером он покинул эту должность, потому что внимание к его персоне тогда было огромное. Очень много людей начали меня узнавать, я не хотел с ними драться на улице или, что еще хуже, получить дешевую пулю». В 2015 году боец Дэвид Йост встал на защиту своего друга в одном из ночных клубов во Флориде, и это стоило ему жизни. 35-летний спортсмен с рекордом 9-3 ввязался в драку с целью защиты своего товарища, и после того, как несколько людей повалили его на пол, он сломал шею. После приезда полиции Дэвид еще дышал, но не подавал больше никаких признаков жизни, и вскоре его не стало. Прежде чем начать зарабатывать, как боец ММА, Джеймс Вик сводил концы с концами, работая вышибалой в одном из ночных клубов. У него миллион разных историй, но рассказал в интервью он именно эту. «Однажды меня попросили отвезти пьяного парня домой. Когда мы подъехали на место, меня встретил агрессивный чувак, и он хотел со мной драться». Я оставил машину подальше и начал защищаться. Когда он подошел, я пробил ему коленом в корпус, затем я начал миксовать удары ногами и руками по голове. Позже он валялся на обочине. Проблема заключалась в том, что тот парень был связан с местной бандой, и уже следующим вечером к нему на работу заглянули двое русских, которые, к счастью, ничего ему не сделали. Эта работа, как ни странно, помогла Вику собрать денег, чтобы отправиться на шоу Ultimate Fighter в Лас-Вегасе. До того, как он стал открытием в мире ММА, Кимбо Слайс работал вышибалой в стриптиз-клубах Майами. В то время его школьный друг Майк Эмбер предложил ему работу телохранителя на его собственной порнографической компании. Позже он втянул его в уличные драки на голых кулаках и записал на видео его бои. Позже Кимба стал вирусной звездой на ютубе, благодаря чему он продолжил свой путь в мире ММА, одновременно продолжая работать главой в службе безопасности. Он даже планировал написать книгу о своей работе вышибалой, но в 2016 году он ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. В 1997 году Марк Колман стал первым чемпионом ЕФС в супертяжелом весе. Он в тот вечер был в хорошем настроении, чтобы как следует оттянуться. И спустя какое-то время он оказался в такси с Джо Роганом, который ехал в ночной клуб. Джо пожалел об этой поездке сразу же после того, как они остановились в какой-то глуши у дома с надписью «Джентльменский клуб». Колман же наоборот, очень хотел туда попасть, и уже спустя пару минут у него на коленях сидела блондинка. За Роганом в это время стала охотиться друг девушка от которой неприятно пахло и которая была ужасно одета она кричала ему чтобы он вышел ведь он может потерять многое Блондинка марка отказалась ехать с ним в отель без своей подруги и по приезду в номер колман схватил свою подружку и скрылся а та безумная подруга начала спорить с персоналом отеля и джос смог спрятаться от нее в машине друзья если вам понравился этот ролик то не забывайте оценивать его и писать свое мнение на этот счет в комментариях.